Здравствуйте. Здравствуйте. Вот даже комиссии по проверке соревнования с Кочетовского колхоза. Захотели познакомиться с твоей работой. Пожалуйста. А это что? То самое знамя? Оно самое. Заберем. Ну. Стряпать умеешь? А об а зачем мне стряпать? Да у нас в бригаде есть. Mm -hmm. Тильки, значит, исти умеешь. Ну, а портки? А рубаху пошить, постирать? Вы хоть и старые, а какие-то такие. Да вы что, извините, комиссия? Или прислугу приехали нанимать? Да комиссия, комиссия. А он за Мишку Агеева интересуется. Мишка Агеев, ваш знакомый? А при чем тут Мишка? Но ну, они может, от старости. А вы что, зарыв? Так это ж батька Мишкин. Может, сватов засылать собирается. Батька, извините, мне надо до комбайна. Суткин сын, сказывал слухменное и почтительное, а вон ровно кобылка табунная. С Кочетовского колхоза, за сватами, жених! Почтение, Дарья Михайловна! Знакомый нашелся! Ха. Глянь, какой нарядный! аж упарился! Была здесь Кочетовская комиссия? Познакомились! Ну, бывайте здоровенькие! Я а вас просьба, председатель. Это по какой же такой важности к нам? Да еще в парадной по. До девок наших. О, Да девок у нас своих девать некуда. Ишь ты. Насчет чего же там? Петро! Я, Павел Андреевич. Надо смотаться по бригадам, объявить, чтобы все мужчины собирались в клуб на общее собрание. А бабы? Женщин не тревожь. Вас не надо. Какой-то такое вообще собрание для женщин? Это что за новая мода? Мы права завоевали его. Ага. Закон на ровное место отозили. А вы обратно мечтаете? Извиняюсь, бабочки. Извиняюсь, бабочки! Все ваши права при вас остаются. В нашем районе проходят большие маневры. Командование разрешило участвовать в них станичным сотням, а кочетовцы нас вызвали. Так вот, собрание решает, кто из казаков будет участвовать в маневрах. Дело военное, и вам неинтересно. А как это неинтересно? А можете знажи, кто пойдет? <связать> О, за шум о дракине. Здравствуйте, товарищи женщины. Спасибо большое, что секретарь райком откажет. Так пожалуйста, милости просим. Только там и без вас не продохнуть. Огонь коней хватит. Есть у нас дончаки, англодонские, золотые и наша черноморская коняка. Маленькая, как у то ушло, то у нас тут пол и конь, и люди, и все на себе. Нам всем загорелось скачать на коне, И у всех бросится рука до шашки. Но придется, товарищи, не всем. Девушки-кавалеристы и ворошиловские стрелки обязательно пойдут на маневры. Ну вот. Но, но не секрет о том, что на сегодняшний день нам еще осталось закончить уборку колосовых. Так. Да, вот тут военные дела без бабы не сделаются. Да не в бабах дело. Давайте думать, как поширше население маневрами охватить, и хлеб не сорвать, и таким малюром у кочетовцев соревнования выиграть. А вот и у бабах Забирайте у всех начисто казаков, чтоб ни одного не осталось. Предполагаю, что вы бабы сами с уборкой, да и со всем колхозом свою. И вот! А куда они? О, какие бабы? Я, как бригадир, скажу прямо. Нема. Нема справнейшей работы, как баба работает. Что вы не знаете, чего? Вон и на машинах, и в бригадах и на ферме. Ну в баб. Бабья громада усе может. Ильки без мужиков воны заведутся, передерутся чертяки. Одна другой не подчинится. Брехня Пряхнёй и будет. Неееее, не будет, дела, не будет. Что ты за умнек такой, что у тебе много, да грошей нема? Чи ты забыл, яку германскую казаков позабирали? Где ты был? У восточной Прузии? Кто тогда у Стефа поясницу ломал? Кто твоих детей годовал? Кто и туды? И сюда, Женька, кругом одна Женька. Да че вы забыли, как покидали столицу красные партизаны? Да забыли прыжка, помню, прорвавшись через стол. Сосю Герасим, я зараз не про вас скажу. Кто тогда под шамполами там муками оставался? Бабы и моталыся ты, поротые бабы, чтоб легко не надеть хозяйство не порушилось. А ночью обратно по столице партизанов гоняют, звери терзают, стреляют в хату, а воны, ты и бабы, на горище, а по на груши с детьми трясутся. то, вы забыли, Куда козачухи! И так и далее. Славно сказала Проскоя. И предложение ее поддерживает. Хорошее предложение. Только не надо горячиться. Давайте на дни маневров объявим свои оборонно-хозяйственные маневры. Поручим руководству Просковье. Она опытный бригадир, член правления, кандидат партии. Жохбаба. баба! Ну вот, так пускай с завтрашнего дня забирает она в свои руки все, что сумеет. А всех освобожденных ею мужчин отпустим, пускай повоюют. Кто за? Что, А че это не дари, Михайловна? Дозвольте вашей дорожке проехать. Обознались. Ваша дорожка обратно идет. Вертайте до девок. Эх, ошибаетесь. Прямо в этот конец и до вас упирается. А степи кругом много. Объезжай подальше. Хм. Вот прицепился. У тебя, как у кошки. Ты <связывая> да не кошки, а Лисии. Ебаку, Лисии. Лишка, <связывая> ну, не пусти. О, сразу сцапал, Сказал тебе, замуж пойду, а глупости от меня никаких не дождешь. Сидим вот так. Сказал? Сказал. Ну? А он говорит, что я и семьи ее даже не знаю. Сперва, говорит, познакомимся, а потом подумаю. Ха. Нехай думает! Ты ж мой Любый! И никого в районе нет такого славного казака и джигита. Мишка, ты самый лучший. Это верно. Лучше нема. А я вот тоже, как коней увижу, так затрясусь и вся. Вот будем вместе скакать. Ха -ха. Куда тебе будет? Что? Детишки пойдут. Что? Да и по хозяйству Хабур-Чебур а, всякой. Голушки обобош. А С батькой твоим мы уже познакомились, наговорились. А тебе что, тоже прислуга нужна? А я все, что казаки могу. О. Да. и Искакать, и рубать. О. Слышь ты, хугут гололобый! Все буду! <связать> Замуж выйду и забуду! Мишка! <связать> ну чего ты втыкнула, Даша? Я ж не виноватый, что М -м. ты извиняюсь, барышня по естеству баба. Ой, гляди, Мишка! Да чего мне глядеть-то? Я баб больше, чем Каунов видел. И все они как Кауны одинаковые! Мишка! Дашка! <связать> Дальше! Я за тебя спокойный. В технике ты способная, аккуратная. Бригаду наладит, я тебе помогу. И начнешь ты теперь, Нюрочка, сама машиной командовать. Ой, Павла! Я боюсь. Вот была у меня еще одна думка. Хорошая. Сцепить два комбайна да потягаться с депутатом Бориным. Ну, да, теперь уж не выйдет. Если бы я была такая, как ты, Павло. А хочешь, я тебя научу, Нурочка? Хочешь? Ой, Павло, не пойму я. Да Поймешь. Заяки, вы домом управляете, вы больше до своих мужей притуляете. Только я вам кажу, пока мы казакам и по военной линии не докажем, они свою гордую думу не бросят, не будет вам у тому ровного места. А? Ладно. так вот, оставляйте на пять дворов для присмотра тароватую бабочку, а остальные Гуртуйтесь до моего резерву! И вы, батки, Хоть и не бабы, а и вас забежают, сыны! Будто нет вам работы у колхозе! Идите вы до моего резерву! Ну, как у первой бригаде? Заступают бабы. Коня-ферма? Те тоже, теперь, небось, теперь заступили. Свинарник, МТФФ, Чицеферма. Ну, а там же за всегда бабы стоят! А ну, посылай замену в вторую бригаду. Выбирай! Не могу! Не пущу я Павлова тебя с комбайна. Послушай, да подожди, его... Иван Дмитриевич. не могу, не могу. Ну как я проведу уборку без лучшего агрегата? Подумайте сами. А без грамотных девок я на комбайн, извините, не пущу. Не пущу. Так что же ты за директором ТС, если не мог подготовить кадры и жить А если война, мобилизация, ты что будешь делать? Да, это такие кадры, что учишь не учишь, а они сезон отработают, да и. И крепные отпуск идут. Вот ищи их тогда. А чего же их искать? Они штуточки. Вот, <сится> <сится> <сится> <сится> ведь смены для моего бригада. Да вы что, насмешки строите? А что? Вот Любка, скажете, нехороший тракторист. Хорош. А чем недобрый штурвальный профи, а? Добрый, добрый. Да все они, все они хороши. Только ведь и за них кормящие матери. А мы, Иван Дмитриевич, решили всем гуртом ребятишек организовать и на дни войны идти на работу. Ну, нехай, нехай. Но только пусть он берет ответственность на себя. Хорошо, я отвечаю. Комсомол поддерживает. А я сегодня с ними поработал одну смену. Хорошо, идет, Ну и ладно, вместе отвечать будем. А тебя, Иван Дмитриевич, может быть, от ответственности я освободил. Пойдите на минуточку. Зараз привела смену вашим хлопчикам, товарищ начальник. Не, не, не, не. Николы того не будет. Усе, баба, может. Только пожарным быть не может. Ну а коней погонять баба может? Ну, может. Допусту водой поливать, может? Ну, может, может. С огнем у печи управляться, может? Да, может. Да почему же она, бейсов сын, на их конях, то и водой пожара потушить не может? Ну, нехай будет, может. А случай, термичный бомб, и газовой атаки, и тому подобной химической науки, баба, может? А? кружок выходить мы сюда наикращих девчат с химического кружкафе подобралы ну как председатель можно пробуем А тут прямо не слезить, У меня не слезете! Вы подумаете только, ведь он всю станицу озирает. Глаз оторвать не можно, а не то, что слезть. Вот так мы его снимем. Ну не может! Так твердо стоять, девка, на пожарном посту! И в голове-то у них всякие фигели мигины Ай, че ладно! Не можешь глаз оторвать. Смотрит и смотрит. Мышка! Ложная тревога! Ха! Открывота! на банте, для маневров пропадая. Неужели с бабочки не найдем ему замену? Возьми лучше меня! Уф, я крепкая рубака! Не, дядю, на среди бабку снятся. Да и возраст твой такий, что не зазорно с тобой молодую девку оставить! Алюка, дай, Иван, чтоб не было им никакого мечтания! Оси. А ну, Ариша, в ты. Ты седай, Дашенька, я тебе зараз быструю коняку дам. Не могу. Нет, не могу. <свят> <свят> Эй, казак, динзиновая душа, ты шо, на войну пешком? Да я ж не А ты наберешь духу, Седай, я тебя дичевками привяжу. <свят> Одного только жалко. Я не успел наладить. Ох, и жалко. А ты не горил. Что посмотри. <плес> ну не Ой, папа! Я стыжусь. На маневры хм, Ну ясно Ох и погоняем мы ваших Не надо Мишенька Не дразни меня сейчас ей бог не спится мама. Да я дочка. У меня чуть свет сменяться, а вы не спите. Гуляете по ночам. Да я, дочка, шукаю. Пискленочек забежал. Маленькой, пестренькой, не было бы шкоды. Цып, цып, цып, цып, цып. сообщение, что разъезд синих около 15 сабель прорвался и действует по нашим делам. Вы же здешние места знаете хорошо. Необходимо обнаружить и ликвидировать противника. Хорошо бы привести языка. Есть, привести языка. Пойдемте, партия. Вот участок, отведенный командованием для действия Освяхимовских групп, так, наш участок. Понятно. В глубине нашего расположения мост, вот, узнаете? Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. О, узнаю. За ним сосредоточена группа регулярных частей, имеющих особо важное задание. Разведка противника может раньше времени обнаружить ее О. или помешать переправе. Понятно. В районе этого моста. Ну, Иван, напутляли мы так, что, если была погоня, собьются со следу. Слезай. Агеев! Вот что, батя, заберите пять казаков и забежите в станицу разведать. Не забывать, что мы в неприятельском тылу. Действовать быстрыми глазами, чуткими ушами, а больше казацкой хитростью. Слушаюсь! Народные валы, не подошли испить, хозяйка. Так да отмечайте, будьте ласковые. А. а скажите, между прочим, не проходили тут частя какие? А как же, а вы? Такие будете, какой станицы? Из станицы не вылицы, от заложни володицы. Хвалерия, а может, антиллерия тоже проходила? Да, же и проходила, тая не бачила, а и бачила так забула, дура старая. А вы, извиняйте, какой же масти будете? Красные, чесиние? Вот, причепилась, Да я, чтобы не пытаю, чья ты така вредно уродилась! Да хорошо. Текна я, Гаркунова, И дочка у тебя есть? Есть. Дашка. Дашка. А вы что? О! Да скажите ж вы ей, хлопцы, что мы до нее специально ехали. По всей станице тебя, я искали. А ну что ж я вам? Ты дожди, как с предков иду. Есть у вас товар леденец, а у нас купец молодец. Покупает купец не куниц, не лисиц, а красных девиц. Смотри, да от кого ж вы люди добрые, что я вас и не знаю. Про Мишка Агеева слыхала? А, слыхала, батюшка, слыхала. Вин с твоей Дашкой гуляет, свинячий сын. А я его батька. Ой, лыж. Старшиш, вы стоите на улице. Это просим у вас. Заходите в хату. Татько! Ловчинка! Голове лет на так вы Аев, Левонтий Пахомович. А где у тебя дразнивай? Стало быть, вы из станицы Кочетовской. Эге. А ты что ж, Левонтей Пахомович? Про службу забыл? Молчи! Зараз на набегут люди, как зачтут бабы языками чесать. Тельки, ухами хватай, пусть всю дислокацию частей выявят. Пусть военная хитра. Натурально, как в 1977 году пленен был осман Паша под городом Плевной. Извините вы меня, дуру глупую, дорогой сваточек, а только не отказывайтесь. Вы синие, бои из станицы Кочетовской. Не примите за обиду, что мы вас у плен замкнули. И чинешь, старая ведьма! Не бывать теперь свадьбы, не бывать! Вчиняй Да не беспокойтесь, дорогой швачочек. Это тут один француз майор, он весь с Да будь настоящая война, устрянал бы, формал Да будь настоящая война, я бы тебя вместе с хатой спалил. А халанить руки похомучь. Сигналить надо. Да як же ты просигнали с той бисовой хаты? Блядь. Димон. Mm. Затупляй! Эх, как бы травушки свежие для дыма! Читай в дверь сын! что за армия пожар видишь ты грех какой пожар а казаки наши они сюда завернули куда подевались наши <свистый> мипалай санька роду а ну едь старые макистры а то повынимаем сачки Чашками. Махайте, чем не попало коня в морду! Ага! Ага! Да вы что, Ага! А ну, хлопцы, Ага! Ага! земля под них вылетела! Ахать, старые! Ахать! Ахать! Ахать! Ломились. Мюркин комбай почти целый день стоял. А она как полоумная куды смотается. Прибежит на участок, глазенками позиция и кажет. Да так жалобно. Погодите, ради бога, мы еще свое возьмем, мы еще такое зробим, И обратно в мытыре закрутится. <связь> и пилька Даска. Парит и спарит! А бабы усю душу положили, грязные, не помыться, не поисти. Набигаются до смерти, и усё зря. Подожди, бабы! Может, что и будет? Не такая ж нюрка, Она... Не дал директор второго комбайна. Да на счету ведь вторый, Бисова, Девка. У тебя справный комбайн наработает, а ты вторый. Загубила день. Лусиха позорила. Да на счету бы чертеков врынь. Тебе все равно загубила день. Эх. Но мы, бабоньки, включились в эту бездну. Провадён без казаков. Одну ночь без мужика переночевала уже не может. Да я не такая разводяка, как ты. У меня законный. Да тьфу, я на свободу. Пьяница законная. Ой, бабы. Пьяница. Да лопли мои глаза. И лопнут. Ух ты, да это твой был пьяница. Ой. И батька твой пьяница. Твоя пьяница и уши, дети твои Ах ты! Прошла в промеж скотиною, так вона молчит, А между вами усе! Гав-гав! Гав-гав! Да молчит дуры! Ах ты, какая умная! Катись ты! свою бригаду команду! Ты что, не подчиняться? Каждой кошки наклонись в ножки. Командир без мундир. Повертаются казаки, в раз тебя скинут. Я со степу и бачу, казак мой Никифор на маневре не поехал. И Дунким рухим сидит дома, кожух починяет. Та ще двух казаков бачила. Ща ж. Правду казав Без мужиков он не заведутся. Передерутся, одна другой не подчинится, брехня, брехне и будет. Вот зараз и пригласим казаков. Нехай вон и порядок наведут. Уму разуму поучат. Прызка. Милушка, да неужели ж мы уступим? Не им! Бабочки, своюем! <связывая> ай да, бабы, тому <связывая> Полюбуйтесь, бабочки! Может кто почтиться на такую зласть? береть А меня такого казака не треба! Я сама баба! Начнем не вторая? Да не бабочки, он же хворый! Хворый! Куда ж ему на Малера? Если не говорить, ничего не повесить! Дочь, Малера, над тобою смеются! А лучше меня живую в землю закупать, Вон, и потерплю такого позора! Ух, и до люка бородатая! Бабахнуло орудие! Смотри, лопни! А ну, гать, у хату! А, який храбрый вояка! У их баб завалюет! Защитник советской власти! На, держись за мою старую юбку! Я сама от такого ссорила! Рама, ты него пойду, пойти боевать, ты? Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! Рама! едут. И я еду. Рама! Ничего не слушаю. Я еду, еду, еду. Забухчи! Тебе кандидат партии кажет. Уса работа рушится, Счет ты мне разложение устраиваешь. Тетечка, родненькая, я сегодня две нормы сделала. Кукленочек, ангелочек, пустите меня. Пустите, тетечка. А будь ты уже все придумала, а? Обождите, тетя Брусил, Даша плачет. И ничего я не плачу, и никуда я не поеду. А вот так шарахну завтра три нормы. И... Твой комбайн с бригадой. Нюрка! Опять! Ой, да обождите, тетечка. Слушайте. Павло задумал план. Все расчеты и трос, все готово. Вот только директор МТС, зараза, не доверяет мне и не дает второго комбайна. Но? А? план такой, что я у меня комбайнами управлюсь. Да ну? Да. Да еще вам лишний трактор. Подавайте тебя в плана. И даже можно тогда и на маневры. Едем за ты, казаков, что уцепились за наши юбки. Нехай своих жинок в работе заменят. Ну и добрые бабы, идите в поход. Покажите честь советской казачки. А ты их, вояков, я поставлю на что ни на есть бабью работу. 20 минут хватит. Right, <laughs> right. Thank you. Ударная группа немедленно перебраться через мост Б. Одновременно с началом общего наступления, соблюдая внезапность, атаковать и уничтожить противника. Ударная группа! передавайте. Линия повреждена, товарищ полковник. Товарищ старший лейтенант, пошлите приказ с конным посыльным. Есть, товарищ полковник. Линию восстановить. Есть. Товарищ Гаркунова. Этот пакет доставить во что бы то ни стало. В случае опасности уничтожить. Отвечай, куда едешь? Так там его оба... Мишка, пусти! Не трожь без совести! Даша, да ты что, а? Да, как бы не Глевко, так бы ты меня и догнал! Да ты не плачь, дурочка! Чего ты, стрепеточка? Я угнала. То не девка, то черт. Сейчас она добежит отрапортует, что мост сорван и пропала вся наша работа. Щербина Иван, оставайся со мной, а вы, хлопцы, ходу, моментально до нашего штаба и все доложить. командира особо ударной группы давайте передайте приказ тридцать седьмому полку передктив наступление товарищ командир мост впереди взорван разъездом синих в составе 11 сабель так хорошо а командир у них просто чё Отряд выведен из строя. Как так? Мы с налету сашки порубаем. Не подавив огневой точки нельзя атаковать конницы. Вы все убиты. Спешится. Товарищ посредник. А что ж вы с нами робите, дорогой? Какой же я убитый. А может кто из нас и не убитый? Теперь шапки. Отведите людей и посадите их в сторону. Меня школьный несет, а я и убитый, хоть разок черкану. Товарищ, вы убиты. Эх! О, да вот, чего они с пулеметом сидят? прижухли. Сапер! Стой, товарищи, стой! Алчите. Да за меня по-настоящему! Боянный волну! <музык> Куда же вы? Железно чертяка потонет! Мишка! Что, сукин, сыр? Укокали? мертвяк еще свеженький а вот вы дядю давно дубу дали молодец казак задержал развертывать славная гибель у тебя Мишка конец геройской я кто той детимы на железном коняке джигатует добрый казак должен быть Павлов. Ось куда наши трактористы сходились. Верни моего коня, я сейчас уеду. Ну на ну чего ж ты сердишься? Легко-то перековала хотя бы? Перековала. Не трожь, газари. Эй, Михайло. Прошу! Прошу! Возьмите его, да крепче Вот то, что вы сделали, можем сделать и мы А там побачим, кто сделает побольше Давай, давай маневрами Передает вам спасибо, товарищи. И прежде всего вам, товарищи женщины, хлеб это тоже победа. Колхов, сумевший бесперебойно работать в условиях войны и мобилизации, это тоже победа, товарищи. Впрочем, и в бою был случай, когда девушка перехитрила казака. Он не виноват, товарищ посредник. Но все же знают, какой он жигит и боец. Ты никогда бы мне не вырваться, если бы... Если бы не одна особая причина. И той причины уже нет. Он меня больше не пожалеет. Да ведь я же ее поймал! Она бы у меня никогда не вырвалась. Только она... Да ты не обижайся ка Молодец! О твоем рейде по тылам доложен командованию! Ничего! Мы еще не то покажем! Ты чего усерчаешь? Да забери хоть все. Ну, на. Товарищ посредник! Коварищ посредник! Что же они делают? Сними с меня конкурс! Скажите, что не может нерегулярное население замыкать бойца в хату! И нету таких правилов на маневрах! Успокойтесь, Отец. Такие случаи маневрам действительно не О! Слушайте, Усы! Будь от войны, да попади с таким героем, неприятель ему б не поздоровилась. Рад стараться! Все равно не бывает свадьбы! Да что это вы, парадокс? Мы к вам не набивались и вами не нуждаемся, Вы сами до нас свадимся. Ни! То была военная хитрость. Ух ты! Я не позволю, чтобы наш колхоз такую девку упустил. Budge Руссова, Ростова, Руссова, паспорт и мать, польский ветеран. Поточек, это зайдите в хату, не обижай! Ни! Я уже был там, с меня хватит. А, ну вот, не похоже. Ну вот как хорошо, выпьем по А, да ну ну да да не, да, -да но, но, но, не по не, Родина, чтоб жито уродило, и житочко, и овес, и собрав шаропки. В новом колхозе мне заголодала. Да что вы ей-богу с вашим завалячим колхозом? Мабуть, наш не хуже. И без ваших расчетов про Ну, нахай будет завалясь. Закушает да кушает власти. А мы хоть не слаще. Да чаще. А ну, сколько там? Семь тысяч двадцать один рубль. И три копейки! А! Тебе голосить полагается. Ой, дуры девки пошли! Ничего не знать! Ось вот там! Ой, я рад его, матушка! Ой, радный мой-то да на ну вас! Ну зачем же мне платье?